Как часто вы говорите или слышите, что бы вам или кому-то еще хотелось, а чего бы не хотелось, что хочется купить, съесть, посмотреть, а что не хочется? Какие варианты всплывают, если формулировать эти мысли на английском языке, кроме I want? Четыре варианта обсуждаем сегодня. С вами Вероника и Puzzle English. В этом видео нам важно не просто рассказать вам о синонимах I want, но и сделать так, чтобы после этого урока вы точно знали, как употреблять эти синонимы в речи. Поэтому мы будем проговаривать их в утвердительных, отрицательных предложениях и в нескольких временах для сравнения. Поехали! Начнем с моего любимого варианта – feel like. Если после идет существительное, то это звучит так – feel like something. Если после идет глагол – то feel like doing something. сразу вопрос, потому что встречались забавные ситуации. что может означать следующее предложение? I feel like pizza or I feel like coffee. это совершенно точно не значит, что человек чувствует себя пиццей или чувствует себя кофе. это говорит о том, что человек Хочет, что он в настроении сейчас делать. То есть мы можем это перевести так: Хочется пиццы или я в настроении поесть пиццу или я бы не отказался от пиццы. Теперь другие примеры, чтобы закрепить. Давайте сначала вы будете пробовать сами, а потом я буду давать вам верный вариант. Как вы скажете? Хочется кофе. Да, I feel like coffee. А если так? Ей хочется посмотреть фильм. Это посложнее, потому что это важно, что у глагола окончание будет ING. Да, вы правы, получается she feels like watching a movie. И еще несколько примеров. Как вы скажете, мне хотелось прогуляться по магазинам. Да-да, в прошедшем времени. I felt like going shopping И последний, давайте возьмем отрицательную форму Что-то мне не хочется, неохота туда идти Как вы это скажете на английском? I don't feel like going there Следующий синоним I want это To be in the mood for something Дословно это быть в настроении что-то делать Например oh, I'm in the mood for coffee and a cookie now. Мне сейчас хочется кофе и печеньку Теперь попробуйте сами, как вы скажете Ей хочется в отпуск Правильно, she's in the mood for a vacation. А если возьмем отрицательную форму, то как вы скажете, я что-то не в настроении что-то делать, или мне что-то ничего не хочется? Да, на английском это будет I'm not in the mood for anything today. Давайте закрепим на будущем времени. Как сказать, я думаю, что ей не захочется этого. Да, Согласны с вами, на английском это будет I think she won't be in the mood for it. Третий синоним, он на первый взгляд очень простой, но тем не менее, почему-то все часто про него забывают I'd like something, если после идет существительное и I'd like to do something, если после идет глагол Мы его используем, когда хотим сказать, что бы нам хотелось Например, можно так Yeah, I'd like that Да, я бы этого хотел Можно и в более мечтательной манере I'd like to visit this place Я бы хотел посетить это место В кафешках и ресторанах можно встретить этот оборот в полной вопросительной форме. Например, would you like anything to drink? Вы бы хотели что-нибудь выпить? Would you like anything for dessert? Вы бы хотели что-то на десерт? Отвечаем в сокращенной форме. I'd like. I would like звучит слишком официально. I'd like a cup of coffee. Я бы хотел чашечку кофе. Однако отрицательное предложение будет все-таки в полной форме, потому что не так часто используется в разговорной речи. I wouldn't like that. Я бы этого не хотел. И последний синоним на сегодня. Немного сложнее. Потому что может быть и глаголом, и существительным, немного мощнее по смыслу, используется для выражений сильного желания, когда очень чего-то хочется. Crave something как глагол, have a craving for something как существительное. Давайте посмотрим на примерах, чтобы вам стало понятнее. Like any blogger, he craves attention. Как любой блогер, он жаждет внимания. I was craving coffee, so I found the nearest coffee shop to get one. Мне ужасно хотелось кофе, я нашел ближайшую кофейню, чтобы его купить. А теперь примеры, если craving выступает в роли существительного. What's wrong with me? I always have a craving for coffee. Что за мной не так? Я постоянно хочу кофе. I suddenly felt a craving for pizza. Я неожиданно почувствовал острое желание съесть пиццу. Ну что, как вам сегодняшний урок? Вам, наверное, не терпится самим потренироваться? Пишите ваши варианты с этими выражениями в комментариях и тренируйтесь, пытаясь понять примеры других. Спасибо, что сегодня были с нами. Это Вероника и Puzzle English. See you soon!